В мемориальном центре Холокоста в Будапеште произошло торжественное открытие мемориальной доски в память о четырех свидетелях Иеговы, которых не сломили преследования во времена нацизма. Церемония открытия состоялась 11 декабря 2015 года. Эти четверо мужчин – Лаэш Дели, Анталь Хёниш, Берталан Сабо и Янаш Жондар – были публично казнены венгерской нацистской партией «Скрещенные стрелы», в городах Кермент и Шарвар, Венгрия, в марте 1945 года за отказ от воинской службы во время Второй мировой войны. На доске написаны их имена и слова из Библии. «Мы должны подчиняться Богу как правителю, а не людям». Деяние 5.29. Чаба Латорцей, заместитель госсекретаря по особо важным социальным вопросам, сказал во вступительной речи. Доска установлена в память о четырех молодых людях, которые, будучи свидетелями Иеговы, придерживались заповеди «Не убивай!» и следовали голосу своей совести в том, чтобы не поднимать оружие против своих единоверцев и людей вообще. Директор мемориального центра Холокоста Сабольч Сита, также выступавший на церемонии, сказал, «Открытие памятной доски является своего рода победой, ведь на протяжении десятилетий Свидетелей Иегову не упоминали среди тех, кто пострадал от нацистского режима. Вера этих четырех молодых людей была так сильна, что они сохранили верность Богу даже перед лицом смерти. И в наши дни они подают всем нам прекрасный пример.